Приветствую вас на канале Максима Черепанова о городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем Новую Адыгею. Здесь строительный объект Дуплекс. Дом на двух хозяев. Вот такой вот дом. Двухэтажный. Каждая часть дома по 100 квадратных метров. Плюс участок рядом с домом в районе двух соток земли. Подключение к газу, подключение к электричеству и к канализации. Вот здесь вот заезд для машины возле дома. Видовое такое освещение. Пойдемте посмотрим внутрь дома. Что из себя представляет. Так, мы попадаем на первый этаж. Здесь у нас керамзитоблок. Электричество, электрическая разводка по дому уже произведена. Вот здесь вот санузел, порядка 4 квадратных метров. Здесь большая кухня-гостиная, при желании можно разделить, разбить на зоны. Зона приготовки здесь будет. И выход на второй этаж. Еще дом будет оштукатурен. Сейчас цена у него два с половиной миллиона Земля 1-2. И будет поквартирное освидетельство на каждую квартиру отдельно. То есть вот таким вот образом. Наверх поднимаемся. Здесь, с этой стороны, спальня со своим собственным санузлом. Порядка 19 квадратных метров. Утеплитель проложен. Небольшие, в скосы существуют, но они незаметны и незначительны. Здесь свой собственный санузел второй на втором этаже. Здесь вторая комната Тоже достаточно большая Расположить зону хранения Предусмотреть И выход На балкон Такой вот балкон Выходы из обоих комнат есть Здесь дверь Вот она, мы с тобой зашли И здесь соседняя дверь Тоже можно туда попасть вот. И вид на двор. Электричество уже подведено. Сейчас идут работы по газификации данного объекта. Газ в дом будет заходить.